Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из лампочки карманного фонаря, аккумулятора, ключа и демонстрационного амперметра, а также аналогичную цепь, но с лампой накаливания, подключенной к городской осветительной сети. Оба амперметра показывают, что сила тока в цепях одинаковая, примерно 0,2 ампера. Однако лампа, включенная в сеть, дает гораздо больше и тепла, и света, чем лампочка карманного фонаря. Почему при одном и том же значении силы тока действия электрического тока столь различны? Очевидно, что энергия, необходимая для того, чтобы раскалить нить осветительной лампы, намного больше той, что расходуется в лампочке карманного фонаря. Можно сказать, что мощность осветительной лампы много больше мощности лампы карманного фонаря. Единственным различием двух цепей является то, что в них использованы разные источники тока. Напряжение городской осветительной сети гораздо больше напряжения аккумулятора. Разное напряжение подается и на лампы. На участке цепи, содержащей осветительную лампу, напряжение выше, чем на участке цепи с лампой карманного фонаря.